Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сдается мне, что данное видео будет выходить ближе к Новому году или после него. Не знаю даже, как интригующе у нас на превью выглядит данное видео. Но сегодня хотелось бы поговорить о том, что многих вызывают беспокойство текущая ситуация, какие-то апокалипсисы, война, разруха, Россия будет отключена от всего-всего-всего. Где же все-таки хранить деньги? И здесь я хотел бы поделиться, наверное, не столько своим мнением, потому что сам я, к сожалению, в таких условиях не, не жил. Да, я думаю, что мало осталось живых э, людей, которые жили в условиях, там, я не знаю, боевых действий, в условиях военных действий, да, когда были определенные ограничения. Ближайшее такое крупное событие, это последняя, наверное, Вторая мировая война. Я имею в виду согласно тем последствиям, которые отражаются на мировой экономике, да, естественно. И хочется немножко успокоиться, и, что называется, на основе рекомендаций Дейла Корнеги из книги «Как перестать, перестать беспокоиться и начать жить», рассмотреть, а что делать, если произойдет самая большая жопа. То есть, когда у вас есть план «Б», что вы будете делать, в ситуации, если будет самое плохое, вы сами себя чувствуете спокойно. Это первое – разработать план «Б». Второе – дать возможность себе там попереживать по этому поводу. Это тоже нормально. Все мы люди, все мы находимся в эмоциях. Используем при этом вот данное видео, да, каким образом быстро выходить из стресса, удовлетворяя свои психологические потребности. Ну и, соответственно, действует, мы делаем то, что должно быть сделано, да, чтобы… Делаем то, что должен. И по этому поводу тоже в последнее время было большое количество видео на канале. Так что, если не подписаны, обязательно подпишитесь. Итак, есть достаточно интересная книжка, которую я советую посчитать, посмотреть. В интернете есть summary данной книги. Это Бартон Бикс Называется «Богатство, война и мудрость». Человек делает анализ. Каким образом ведут себя различного рода классы активов в экономиках, которые находятся в военном? состоянии. Почему я говорю об экономиках, которые находятся в военном состоянии? Потому что, как правило, в любом случае военные действия, они оказывают разрушительный эффект на экономику, потому что разрушаются предприятия, они переводятся, их нужно где-то в новом месте создавать. разрушаются материально-техническая база, да, то есть очень сильно и активно используются ресурсы природные, которые могут быть в определенной стране ограничены. Идет восстановительный этап после того, как заканчиваются боевые действия. И, соответственно, всегда война – это последствия. Последствия, как правило, негативное с экономической точки зрения и он проводит анализ, соответственно, что происходило с различными экономиками Германии после Первой мировой войны, во время Второй мировой войны. Что происходило с экономикой Англии, что происходило с экономикой Соединенных Штатов Америки, с фондовым рынком. Что происходило с экономикой Японии до войны, во время войны и после войны. И основной вывод, который делается в книге, заключается в том, что в период, когда идут существенные проблемы, существенные сложности, риски очень высоки. Ну, то есть, э, капитал очень сложно сохранить или спасти. Меняются собственники. Причем собственники могут меняться как добровольно, так и принудительно. Но добровольно имеется в виду с выкупом. С какой-то компенсацией текущим собственникам. Может быть, принудительная экспроприация да, в Советском Союзе. После Первой мировой войны, когда революция произошла. По сути, тоже экспроприация в 30-х годах, когда фашисты пришли к власти в Германии. Но, тем не менее, то, о чем он говорит что даже в Германии есть предприятия, которые существовали и в начале века, существуют и сейчас. BMW, Daimler, Benz, Bosch, Philips, Siemens. Да, то есть все эти предприятия существовали и, соответственно, они существуют по сей момент. В итоге, о чем основная философия, которую можно вывести из данной книги, это вот план B, к которому стоит подготовиться. То есть первое, о чем говорит Бартон Биткс, он говорит о том, что Подготовь, если вы переживаете, что будет что-то такое, прям ахтунг, всегда во всех странах в этот период времени ценилось золото. Физическое золото. Второе – драгоценности. Третье, что пользовалось спросом или земля сельскохозяйственного назначения – если это сохранялось право собственности, или продукты питания. Ну, то есть земля сельхозназначения как источник продуктов питания. Поэтому спасением может являться собственный земельный участок с, с запасом семенного фонда, различного рода удобрений и прочего, да. То есть некий такой, не знаю, гараж, в котором там есть удобрения, в котором есть семенной фонд, в котором есть... Куда это все складывать, и самое главное, где это выращивать. Это план «Б» сделайте, что называется, заначку, да, пусть она непосредственно будет. Я, наверное, не жду вот этих вот апокалиптических историй, да, надеюсь, что этого не произойдет, но я очень серьезно задумался, у меня, потому что есть очень, уже, слава богу, есть очень много мест, где это можно организовать, почему нет, тем более это не требует сейчас, это относительно небольшие затраты, которые позволят этого достичь. Это план Б, у вас это есть, на случай чего, если вдруг. Второе, как относиться к активам? Первое диверсификация широкая диверсификация и по брокерам и по странам где вы инвестируете первая история вторая подход к акциям подход к акциям должен вырасти до горизонта инвестирования в 20 лет почему 20 лет потому что как правило после плохих периодов требуется время закончить ну как таковые боевые действия есть период восстановления и есть период активного роста соответственно в период восстановления да то есть прийти на период восстановления чтобы купить активы нужны ликвидные активы которые можно получить из того же самого золота то есть обменять некую фиатную валюту на реальные активы те же самые акции если вы уже являетесь владельцем акций, нужно быть готовым к тому что они могут упасть в цене от 50 до 90 процентов даже хорошие качественные ценные бумаги могут упасть но при этом в следующие 10 лет, после 10 лет восстановительного этапа, они обеспечивают доходность, которая покрывает все издержки инвестора на покупку, управление и ну, вознаграждение за терпение, да, которое непосредственно получает клиенты. Это, соответственно, касается и экономики Германии, это касается экономики Японии, это касается экономики Италии. 50-е и 80-е годы стали просто ударными для этих компаний. Но что такое 50-е и 80-е года? До этого, с 45 -го года, там порядка 10 лет пришлось вот как бы ждать непосредственно восстановления. Почему я сейчас об этом говорю? Для меня это является планом B, который я с которым я хочу заходить в год 2023. Для меня это подтверждение еще раз моего решения, которое было принято в 2022 году, заключающееся в том, что я сейчас увеличил горизонт своего инвестирования до 10 лет. И это предполагает от меня отсутствие каких-либо активных действий в настоящий момент, за исключением увеличения активного дохода и регулярного инвестирования вот этого стабильного активного дохода, который я получаю, в фондовый рынок, не только российский, но или глобальный, да, с минимизацией инфраструктурных рисков. Соответственно, если вы хотите вместе со мной удачно стартануть в 2023 году свой путь в инвестициях. Приглашаю вас на марафон ⁇ Легкий старт в инвестициях ⁇ в котором мы вместе сделаем первые шаги для того, чтобы использовать возможности. Единственное, что нужно о чем подумать и что нужно принять, страшного вообще ничего нет, если у вас горизонт инвестирования от 10 лет. Сегодня у меня на это все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока.